приветствую на канале дизелист как всегда с вами софиуллин николай тема сегодняшнего сюжета принцип работы механического тнвд я решил переснять прошлое видео чтобы добавить визуальность составляющей и начнем мы сегодня с основных элементов топливного насоса состоит он из подкачки которая отвечает за линию низкого давления одной либо нескольких плунжерных пар нагнетающих высокое давление также центробежные грузы выполняющие основные функции регулирования топливоподач распределительный вал тнвд синхронизирующий работу насоса и двигателя а также рейка, которая через систему рычагов передает точную дозировку цикловой подачи на каждый плунжер. Остановимся поподробнее на каждом из элементов. Самым важным узлом насоса являются плунжерные пары, так как именно они создают высокое давление, подающееся в цилиндр. Плунжерная секция является своего рода поршнем и цилиндром. И так как там имеется очень маленький зазор, порядка 2 микрон, жидкость практически не может через него просачиваться. Вследствие, когда плунжер начинает подниматься, он пересекает отсечной канал, топливу некуда деваться, соответственно резко повышается давление до того момента, пока не произойдет впрыск. С повышением оборотов ДВС давление впрыска повышается. Объясню почему. Давайте проведем мысленный эксперимент. Представьте себе шприц и его поршень это плунжер, а сопло шприца это форсунка. Давайте наберем в него воды и начнем медленно выдавливать. Сопротивления вы практически не почувствуете. Но чем быстрее вы будете нажимать на поршень, тем больше он будет сопротивляться, вследствие того, что давление будет повышаться. Как же происходит управление цикловой подачей топлива? Рейка за счет зубцов вращает плунжер относительно отсечного канала во втулке. В свою очередь на плунжере имеется проточка, которая отвечает за промежуток того момента, в который отсечной канал будет закрыт. Соответственно, чем длиннее этот промежуток, тем больше цикловая подача. Также на плунжере имеется проточка, при повороте на которую канал постоянно открыт. Тогда будет нулевая подача. Она срабатывает, когда вы глушите двигатель, либо достигаются максимальные обороты. Верхняя кромка плунжера отвечает за момент впрыска. Например, чем раньше перекроется отсечной канал, тем раньше зажигание. Эта высота выставляется на заводе, либо при ремонте. Идем далее. Работа регулятора. Его главными элементами являются основная пружина, которая работает в паре с центробежными грузами. К примеру при запуске двигателя центробежные силы не задействованы, так как обороты двигателя минимальные, поэтому насос находится на максимальной подаче. Кстати, в связи с этим при изношенных лунжерах имеет место затрудненный пуск, так как снижается максимальная подача. Итак, при наборе оборотов центробежная сила, действующая на груза, увеличивается. Тем самым они пересиливают пружину и снижают подачу топлива. Когда же вы нажимаете на педаль газа, пружина деформируется и тем самым она пересиливает груза, опять же, подача топлива увеличивается. При максимальных оборотах центробежная сила настолько велика, что даже полностью деформированная пружина никак не мешает отключению подачи топлива. Если же этого не произойдет, ДВС все время будет набирать обороты, и в народе это называют «двигатель пошел в разнос». Именно поэтому лезть настройки регулятора на машине не рекомендуется. Немаловажным элементом ТНВД является подкачка. Она работает в паре с перепускным клапаном. Этот клапан стоит на обратке и поддерживает нужную величину низкого давления. Состоит топливный насос низкого давления из поршня и нескольких клапанов. На продемонстрированные подкачки имеется 4 клапана. Благодаря им она качает топливо при приходе поршня и назад, и вперед. Тем самым она имеет двойную производительность. Нормальный диапазон низкого давления для рядных механических ТНВД около полутора килограмм на сантиметр квадратный. Для чего же требуется низкое давление? Плунжер в насосе двигается достаточно быстро и... Он не будет успевать наполняться без давления, поэтому, как следствие, не будет цикловой подачи, либо она будет ниже нормы. Также на многих моделях насосов имеются всевозможные корректоры подачи топлива. К примеру, гидропневмокорректор от отечественного ТНВД. Здесь есть вход для масла и для воздуха. Он работает от давления масла в двигателе, а также от давления наддува. Когда на ДВС дается нагрузка, турбина раскручивается и тем самым за счет давления воздуха корректор добавляет подачу топлива. А сделано это для того, чтобы увеличить топливную экономичность. С появлением электрических управляющих элементов конструкции топливных систем сильно упростились. И теперь при ремонте классических систем остается только восхищаться на какие ухищрения приходилось идти их разработчикам. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал и до встречи.